Утро надо в школу идти. а ну как так можно я не пойму только встал потом опять уснул и быстро быстро моемся. моемся. А, Waters, так опаздываю в школу я опаздываю в школу я опаздываю в школу ладно потом закрою так <сдел <road> <сдел <сдел> да, Лука, Лука, а ты ладно не в школе? А, давай ладно ладно Прям через лес. Куда прыгаем. же урок через директора? Да все, быстрее все срез. все. Плевать. Так, едем! Флизи Барагу тоже сбиваем. Зарядиться! Так, ломаю. Да ты что? Ломай барыга! Да Пошли Да я. Давай, барыга, Дадумно. давай, барыга, давай, барыга, мы с тобой то что-то барыга, ты ничего не видел, Ту -ту -ру -ту -ру. да куда ты, школа в другой стороне, школа тут, О, да. это школа, нет, вот школа, ты с очень... так, главное, чтобы нас мужчины, да <связывая> ну нет, вас же... Да нас на Мокл убьет. А да что, ты пола? дура. Да, тут, все, пока. <связывая> ты херел? Пи-пи-пи. -пип. Прямо сюда зайдёт. Да, сейчас Феда Мокл убьёт. <связывая> <И> ничего страшного. <связывая> стенка не стенка, стенка подвинется. Стена, стенка на стенку. Так, смотри, я сейчас так прыгну. <связывая> я повешался. Ну, давай руку, я тебе помогу. А зачем, какая рука? А как я так. не летал, ты тебе кажется просто. Так, так, Месье Так, давай в эту кнопку. Так, дамака, вы почему опоздали? Я областра... Почему? Что? Ладно, так уж и быть, вам повезло. Причина что вы опоздали. Так, Лука какой-то там и Олег какой-то там. Какого африканского животного вы опоздали на... <соединяющие> мне сообщение. О, африканское вы... животное. Так, ой. С... слышите? мне сообщение написали, к... К... там котенка автобус чуть ли не сбил. Сообщение? Да. Ш... Э, так, сейчас не смотрите, сейчас мне нужно уйти. Сейчас только отвернитесь, сейчас ну, мне да, надо да, переодеться, да, только а Другом Леди сто да, процентов. Ты Ты, ты что-то забыл. Так, я супергерой этого города. Так, так я пойду в я туалет. Пошла бы, стой, стой. Иди сюда. Нет, а у нас туалеты. У нас есть, это вы просто вы не знаете, где он находится. А дай посмотрим. Да не ходи задолгой. Все, вот туалет. Он для вот, одного человека. А, так, у меня я сюда. Мне бы что это было. Так, лишь бы не сюда заходили. Ой, Олег в туалет упал. Жалко, грустно. Здесь меня никто не найдет. Где этот африканский крокодил? Где кошка? <свяк> кошка! Вот он. Мис Яда Мокал, вы не можете быть супергероем. Я не могу ты... Вы слишком подвергаете себя опасностью. <свяк> меня <он> бесит <свяк> уже. Шестом. Шестом. Меня он уже бесит, честно говоря. Не Смотри, не как не я умею шестом далеко. Детям, Ладно, Люди, вы тратите наше небо, вы можете не тратиться быть с этим героем. Ладно, люди, мне нужно идти, потому что я там. люзе mm. слишком грубо было. Мне не кажется, это Просто поменьше играть супергероев. А сейчас Акума прилетит ну, и все. Не прилетит бражик в отпуске. У него уже там недели нету. Две, а два месяца не уже лету. его нету. Все, отбой супергероев. Ага, да, вот уже бабочка летит. Я теперь возвращаюсь. Присоединяйся. О, я чувствую негативные эмоции. Проверка. заметил, что когда люди, когда вот это... так, ну, что, я чувствую негативные выбираться? эмоции. <свят> проверенная а? за новую М -м. клетку. Норо, подними М -м. темные крылья. Нет, надо побираться. Какие негативные эмоции. Они мне очень знакомы. Они тебе не знакомы. Вы... вы... Для начала. Калки, Нет. твоя сила в моих руках. Нет, Калки. Сас, твоя сила в моих Нет. руках. Сас, мне. А теперь... Вояж, моя мега-акума. Нет. Темная сова. Меня зовут Монар. Тебя все обессеют и не считают героем. Так я сделаю так, то, что ты будешь одним героем. Ты с этим согласен? Да. Отлично. А замен я тебе дам силу, силу свиньи, которая даст себе силу ликования. Дейзи, твоя сила в моих руках. Передача. Хорошо, монарх. Как Кто-то варт. У меня не было других вариантов. Кто-то есть прячься. Кто-то А в этом таун Иди-ка. Комната какого-то мальчукана. -хм. Привет, мальчик. Да блин, я инвалид. Так, кто там кусок? Мальчик, кстати, меня не убежит, что. Не Мальчик. Иди ко мне, мальчуганка. Где леди, бак? Так, так, да я не лезь, бак. Подрок. У, у меня дома стоит ручки, что я слышу всех, кто находится у меня дома. Почему там окуба летает? Теперь, еба, супергерой, вы где? Где-то. Ой, где-то я тебе талисма заберу. Не имеешь права, это не будет талисман. А, вот я возьму суханю, расскажу. Ага, я возьму, ты просращивай талисма. Герой? Ты полудурак, вообще какой-то слыш. Герой, идите ко мне. Так. Привет, кот Нуар. Он четко восхитился. Так, меня ж ты канула. Привет. Привет. Что слова у вас такие? Как он нас Ложи? слышит? А, Алло, приём. Я же Филин, тем более я рядом да. очень. Мисс, иди а, а. ко мне. Что Попротив. у тебя за сила? У меня нет сил, я умею пуляться. Сейчас я вас попаду. Сопротивление. Неуязвимость меня ужасная У меня тебе сопротивление, давай попасть. Нет, не могу попасть. Так, я не знаю, что с ним делать, поэтому мне из идея использовать супер шанс. А мне вообще не нравится быть этим злодеем. Я сейчас себя Изгонишь из себя куму? Ну да, что такого. Давай, мы тебе поможем. Ладно, снимайся против И я, и я, Ликование. Что это? Что это? Получай, ты тупорылая дура. Что Нет. это такое? Что это? Ну, а, это это адрес монарха? Адрес монарха? Получай, получай, получай, получай, Нет. получай, Ура! Да. Ура! Мы победили! Ура! Ура! Yes. Ура! Что это такое? Ура! А что это такое? А, а, да, это не важно, не важно. А это же твой супер шанс. А ну, я не это? использовала это, наверное, это. А это трикс балуется. Трикс балуется. Пошли возьмем. А, Ура! Ты, О, этот взял. В Она в шкатулке балуется. Как будто вот я где-то видела. <с> ну все, супергерои, прощайте. Больше мы с вами не увидимся. Почему это грустно. Ты? Я уезжаю, потому что теперь меня больше в этом городе ничто не держит, и я могу поехать. В свободное Ой, да путешествие. Я. Прощайте, ребята, а мне приди. было. Что? Кирки Огромная кирка. Ну ладно, все, до свидания. Ой, ё-моё. Ой, огромная кирка. Все, до свидания, ребята. Больше меня здесь не Тики, все, это конец, монарха, можно отдыхать. Что за кирки вокруг меня окружают? Ой, ладно, я спрячусь. Ещё кирка. Тики, что происходит? Тики, кирки. Что за? кирка? Так, я уйду с этого сумасшедшего дома а что за кирки? Лайки. Я наверху, я в фламинго. Лам... Что за кирки? кирки? Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Это, это, это всего лишь сон. Надо проснуться, надо проснуться. Эм, камень леди Баг принадлежит а -а -а. мне. Мяу! No! Mm. Дура, Славки, получи. А это, это был сон и лис? И, это и, был лис. Это был не Это Это был это... так, лис. А, а, не, знает, что не а. ой, Это Yes. Uh, ну ладно, тогда у меня есть... У меня нет uh, больше uh, вариантов. Uh, как uh, uh, mm, ладно. Подождите. Итак. Uh, а, -а. Uh, Ладно. Давай. Я hey, использую катаклизм. А ну и. Больше ты не будешь срезала, маленькая бабочка. Пора изгнать демона. Попалась. Потому Пока, -пока маленькая бабочка. Угнается меседа мокл меседа Дамок? мокл он, он в костюме что ли да ну, простите, ой. видно видно ничего у него не было ничего ну как mm -hmm. манар передал mm -hmm. силу ликования mm -hmm. это уже второй раз Первый мульти сила mm -hmm. мульти машина mm -hmm. вероятно не просто так надолго уходил вы уже меня, да, коммунизировали, я тут стоял под этим... У вас нету никакого браслета? Браслета нет у меня ничего. Ладно. Бла-бла-бла, чудесная леди баг. Ой, мистер Бак, мистер баг. Извините, пожалуйста, вы должны быть героем, мы должны помогать. Но вы должны помогать, не рискуясь, не рисковать собой. Да, хорошо. Да, я. я чуть не сдох. У вас тупые герои, особенно медузы. Я от... чуть не сдох от медузы. Ага, с ними ничего сказать не можете. Тики, перевоплощаюсь. Прежде всего, Тики. Это был самый сегодня самый сложный день. Что? Так, талисман завибрировал. Тики, давай. Сообщение от облака. Так, встретимся на Эфливой башни. облако сегодня не было, так что поинтересоваться, почему его сегодня не было. Хотя, может будет... быть, так лечу. Так и где это облако? Ой, алло. Алло, облако, ты где? Я лечу уже, подлетаю. Вот, а я тут... здесь, иди сюда. Ты что-то хотел? Да, мне... сейчас мне нужно порлиться в своем бумеранге. <фа> <unable> у меня есть кое-что очень волшебное ну в общем это камень чудес воздуха я не знаю я нашел его в небесной шкатулке вернее я его передал передохранить небесной шкатулке хорошо не спасибо за... это э нам поможет ну да а здесь. ой мальчик какой -то. иди спаси его пока он не разбился иди сюда хочется ты хорошо